Алекс Кейт, сегодня покажу как снять почту с аккаунта в танкелайн. Заходим в настройки. Изменить пароль и email. Ок. Заходим на почту, которая привязан аккаунт. Обновляем, чтобы получить посылку. Вот и посылка. Переходим. Ждем загрузку. Вот пишем здесь пароль, можно такой же, как и был, но можно другой. Я выбираю вот такой же. Если кончается на юа, добавляем а. Если кончается на RU, добавляем у. Так и дальше. Добавляем одну последнюю букву, такую же. Вот. Йо. Захожу на аккаунт. Вот, все, почту снял. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, так и дальше.